Ну что, все мы знаем, да, 12 июня у нас недавно прошел День России, очень важный для нас день, но мало кто знает, что в этот же день, 12 июня, то есть далекого 1812 года, Наполеон, Бонапарт вероломно вторгся в Россию. И сейчас вот мы хотели бы обсудить, да, то есть какие-то, а, моменты, связанные с этими событиями. Да, но тут стоит уточнить, что Наполеон начал свое вторжение чуть раньше. По-старому, -по Да, она, она да, начала. да, да. 11 числа он... Его войска подошли к речке Днев и 12 числа они начали. Уже с утра да? Просу, да, проснулись да. пограничники. У -у -у. смотрят тут а, война. Вот. Ну, в те времена пограни... функции да, пограничников выполняли казачьи как бы, войска, поэтому а, все это было очень быстро оповещено. То есть царь, насколько я помню, да, из, из истории был в это время на балу Вильна. Вот. Ну, мы давайте рассмотрим все-таки основные этапы войны. Вот у нас вот такие есть карты. То есть карты эти абсолютно э, обычные, из учебника взятые. То есть истории. значит, это вот наступления. наступление. То есть это он уже как бы Наполеон уходит, а это он приходит. Вот. Значит, давайте посмотрим. То есть какой, какой у нас расклад сил. То есть у нас расклад сил 600 тысяч приблизительно со стороны французов, да, ну там не только французы там были вся Европа, то есть, по сути это Запад воевал против России, как обычно, да? то есть раз сто лет как есть такой никто, то есть они собираются оно вот, закономерным финалом. Значит, что мы видим, да, то есть... мы видим, конечно. Первый вопрос, да, почему Наполеон? Вот тут возникает пошел вопрос, на Москву, да, да, почему он пошел именно на Москву, а не на Санкт-Петербург, да, который... то есть все знают, да, что Санкт-Петербург это столица была на тот момент, то есть Петр Первый как бы основал ее и mm -hmm. туда построил, ну там неважно уже на костях или на чем-то еще, то есть, но почему же все-таки Наполеон пошел на Москву? Странный еще человек, да. Кстати, гениальнейший полководец, между прочим. Ну, тут можно предположить, что он пошел на Москву, потому что Москва просто была Богат. ближе, и просто. условия там были получше. Например, как в том анекдоте про э, пьяного мужика, который искал э, потерявшиеся ключи под тем фонарным столом, который светился, Я а не под считаю. тем, где он да. под... Да, как бы Типа, были, были дороги лучше, да, и как бы вот он решил, ну зачем действительно, дай возьму Москву, почему бы и нет. Плюс к этому, да, можно еще предположить, что были, был еще расчет именно э, уничтожить то, что тот старинный город, который был представлением... То есть символ России. Да, да, да России, такой. древний какой-то, да, не Санкт-Петербург, а, который уже более современный город, а именно Москва, да, исторический центр России, Московское царство. Да, ну здесь я соглашусь, конечно, наверное, так он и мыслил, судя по учебнику истории, но с точки зрения военной, как бы, стратегии и тактики, да, то есть есть такая военная наука, надеюсь, ее Наполеон изучал то есть, и, наверное, и многие ее изучали в то время, особенно участники битвы при Бородину да, которая, как мы знаем, будет в августе вот. Михаил Юрьевич Лермонтов как бы нам оставил очень интересный стих, который знают все, надеюсь вот, итак у нас ситуация, то есть первое основное сражение было у нас вот, около Смоленска да, потому что, как бы наши армии благополучно отступали отступали, потому что были разъединены, то здесь у нас барква здесь Багратион и они не могли просто физически вообще не ни соединиться, не ни дать никакой-то боль. Под Смоленском они немножечко как бы, попытались да? но это не имело особого значения и потом уже следующая битва, которую знают все наверное, да? то есть это было Бородино Бородино за 125 километров Приблизительно от Москвы тогдашнего Вот оно, Бородино Ну, как мы все знают, да, Бородино Вот Бородино, у нас тут есть селение такое Можайск, Бородино Вот, что у нас получается То есть 600 тысячная армия То есть это 600 тысяч человек То есть это Симферополь и Керч. То есть достаточно много людей Причем мужского пола С ними еще ряд обозов которые они расставляют по, по своему пути. Вот у нас есть коммуникационная линия, угу. которая и начинается с Варшавы, да, как бы и вот почти по прямой она движется прямо на Москву. То есть вот, ты правильно да, заметил, что, скорее всего, лень просто было вот вилять как-то вот. И решили по прямой. Мы буквально вот начертили вот линейкой по, по карте да, и думают, а да почему бы и нет? Угу. И поехали. На конях, на обозах. Взяли с собой, кого они там взяли, значит, всяких поваров, да, кого они там еще взяли. Ну, и все, как же, да, да. да, да. То, да. Вот тут... то, всех попал, кого попал, то есть слух, да, там, офицеры ж не, не могли там, не голенища в кутузов, да, то есть не голенища сапоги одеть, не снять потом сапоги, то есть без слуг. То значит, есть, это армия, давай еще раз... Армия Наполеона сколько людей в единиц простояла? Ну на значит как это памятник, да, то есть при Бородину mm -hmm. опять же на памятнике написано, что где-то от 550 штуков, тысяч штуков. То есть это ну, достаточно по тем временам ну, это достаточное количество такое, конечно. Наша армия была ну, от 150 до 200 тысяч штуков это при лучшем раскладе. Потому что как бы, уже потом мы знаем, что подошли какие-то ополчения, подошли еще там кто-то, вот, и уже как бы там немножечко началась сравниваться ситуация. в начале. то есть вот в Смоленске Бородину как бы, это вообще как бы, ну, стоит вопрос, просто зачем вообще э, как бы, это было нужно. То есть если, если у нас, да, то есть мы знаем, что был такой царь, Александр Первый. И он еще в начале, да, то есть всей этой истории был Тельзийский мир, да, если кто-то в курсе, mm -hmm. по которому Наполеон обязал Россию как бы держать блокаду перед Англией, как бы, да, то есть континентальную блокаду. Mm -hmm. Вот, и они как бы были союзниками на тот момент. Санкции. Ну, как yeah, бы санкции, санкции да, и, да. И, и по Тельзийскому миру он вынудил быть союзником, как бы. Вот. Ну, честно, я тоже, при ближайшем рассмотрении, да, это если такой предмет, кстати, был одно время, как бы и в России, кстати, логика назывался, да, то есть если включить логику, то здесь вообще непонятно, каким образом могли они прижать далекую Англию, то есть вот Москва, да, вот Россия, ну, допустим, они не будут торговать пшеницей, а Англия на тот момент, ну, и как бы и не только на тот момент, была тоже империя причем империя в основном островная, то есть там была Индия были какие-то еще другие колонии которые благополучно привезли то же самое зерно, снабдили провизией, да, то есть едой всем чем нужно из других совершенно территорий и тут санкции как бы, эти не сыграли никакой роли, точно так же как и сейчас да? То есть весь западный мир как бы, нам объявляет санкции а это наоборот нам на пользу да, то есть наша под... должна подниматься да, сельское хозяйство, наша промышленность то есть эти э, э, сек... сектора экономики, которые не работали до этого, были на импортозамещение да, так точно так же и здесь я думаю, что скорее всего санкции э, это прежде всего действия нацеленные не, прежде, не на э, дестабилизацию да режима какой-то страны, не на холодную войну с какой-то страной, а прежде всего действия по объединению союзников для противостояния какой-то внешней силе. И вот это именно дипломатическое объединение, которое подтверждает то, что союзники... Эх, Имеет точно такие же намерения, как и страна, которая эти санкции объявляет. Ну, опять же, это все получается чисто какой-то такой поверхностный, демонстративный характер. Да, дипломатия, дипломатия. дипломатия да. Да. Ну, давайте разберем тогда вообще всю эту историю в целом. То есть, вот буквально вот для какого-то там класса, да, когда это все изучают. То есть, в школе да, то есть начинают изучать историю. 19 века и рассматривают в том числе 1812-1814 годы. Потому что в 14 году у нас закончилась именно война с Наполеоном, взятием Парижа. Вот, то есть целых два года как бы ушли до Парижа наши и наши, и уже потом союзные войска. Итак, вот эти санкции, в принципе, с точки зрения дипломатии, да, они может быть и правильные то есть как-то там попытаться, там, не знаю, показать что-то англии а, вот, а с точки зрения логики, то есть гораздо выгоднее, наверное, Наполеону было попросить, да, или потребовать у Александра Первого на тот момент, э, например, корабли. Почему бы нет? У нас Сибирь, у нас лес, то есть сосна. Прекрасный, как раз все наши лес, он всегда шел в Европу, в ту же Голландию при, при Петре и так далее. То есть для того, чтобы делать корабли, прекрасные корабли. Этими кораблями, которых у Франции на тот момент было не очень много, да, то есть это могло бы быть козырем как раз именно в блокаде, если уж так Наполеону хотелось, да то есть именно Англии. Эта ситуация да, немножко напоминает, например, ситуацию с Гитлером, то есть уже 20 век, та же самая блокада Англии, непонятными силами, да, то есть, когда у него явно не хватает, да, то есть ни подлодок, ни кораблей, ни других каких-то плав средств для того, чтобы блокировать полностью да, по периметру Британии, на, Британию, да, то есть, mm -hmm. на этих сейчас. И что получилось? То есть ну, ничего не получилось, но ну, разбомбил немножко Лондон, там и все. <laughs> на этом все. Вот. Итак. Что у нас вообще тут, основные вопросы, значит, давайте, давайте как-то попытаемся, да, немножко. Mm -hmm. Значит, первый вопрос. Наполеон пошел на Москву, а не на Петербург. Вопрос, конечно, вопрос вообще непонятный, потому что э, Петербург аж вот там, mm -hmm. а здесь у нас Москва. Но мы выяснили, что Москва у нас на прямой линии, коммуникационная mm -hmm. линия, то есть очень удобная такая коммуникационная линия. Mm -hmm. Здесь под вопросом, конечно, как он собирался выиграть войну, если еще в 1811 году, да, то есть Александр I э, объявил, можно сказать, и по дипломатическим каналам, и ну, всей, всей, как бы, просвещенной, можно сказать, Европе, что он ни в коем случае Наполеон сдаваться не намерен. То есть, э, как бы, Россия большая, можно идти вплоть до Камчатки и, как бы, играть в какие-то скидские игры. Вот, поэтому непонятно, конечно, за зачем, то есть, что... То есть, просто так пробежаться 600 тысяч войск... Тут зима, как бы, ну, непонятно. То есть, можно было начать раньше, да, то есть, в марте, например. Если мы потом будем смотреть по отходу, да, то есть, у нас отход э, Наполеона. Наполеон э, у нас э, идет по всей Европе обратно, как бы, потом. И мы его, как бы, гоним. То есть, а, здесь у нас не вся, тут до Варшавы. И это заняло у нас э, до марта 2014 года. Угу. То есть в марте 2014 -го года у нас только Наполеон сложил себя полномочия, как бы президент, да, на тот момент. То есть э, перестал, так сказать, быть императором. Вот. и, то есть еще в январе и феврале его успешно гнали. То есть никакая зима, в принципе, не помешала. На тот момент, да, как вот нам говорят, допустим, вот там э, пошли дожди, асфальта не было, как бы, и вот лошади там завязли, пушки завязли и так далее. Ну вот, пожалуйста, то есть, тут же, как бы э, почему-то он начал э, с июня да, месяца, mm -hmm. и как бы тут уже в сентябре, собственно, в Пит... и в Петербурге, там вообще в Москве, как бы зима уже начинается. То есть, что он хотел, блицкрик какой-то? Ну, непонятно. То есть, опять же, перекликается с видео. Mm -hmm. Единственное, что, ну мы... да, еще раз, мы можем предположить, что им двигались просто. Э цели ну, экономические да. ну, вот прежде, прежде всего пройти небольшое расстояние захватить и захватить какой-то крупный центр да, да, да. к московию отреваемый плюс к этому можно еще подключить такое объяснение что на тот момент наполеон не представлял что так что у да, себя являет Россия. Да, у него не было. Не было верного то представления. Есть как, как в школе нам, ну, как, как, собственно, такая версия, как бы основная, об этом как бы не принято вообще как бы задумываться. То есть у ну, него не было карт современных. Он почему-то ждал на холме перед Москвой каких-то бояр, которые ему принесут ключики, да, как бы от города. И он вообще даже не понимал, что бояре уже как бы их уже 150 лет, да, наверное, как минимум не было уже после. Перед, кто-то первый, как бы последний бояр, уже того. Ну, все-таки, да. карты у него и были, но представление, что это, что это за города, и как они могут себя защищать, да. что это за армия вообще. Это, это... Да, хотя он не общался с императором, но ä, представление а, о могуществе России, конечно, у него, видимо, было неверно. Да. да, да. То есть, всю Европу прошел, то есть, не было шпионов никаких на тот момент, то есть, как мы знаем, да, то есть вся элита, ну, 19-й век, да, это война о мир толстой и так далее то есть, ну, Все говорили на французском, ну, просто поголовно То есть какая-то голомания Если мы открываем Википедию, то есть там нам говорят, что с 1830-х годов почему-то пошла мода на голоманию И она продолжалась вплоть до Николая II, которого мы знаем как последнего из романов вот, кстати, его настоящая фамилия ⁇ Галштринг-Гаторский. То есть, если рассуждать по его как бы, происхождению, то он как бы немец, да, ну какой-то там австриец mm -hmm. или кто там. Его жена тоже как бы, да, то есть она какая-то там, ну не совсем француженка. Mm -hmm. Вот, то есть, логичнее было бы между собой даже в кругу семьи общаться на немецком, ну или каком-то там из диалектов, да, то есть mm -hmm. на ну, да, да. тогда был в Моге, есть... просто, я так понимаю, язык... Ну, французский ну, так, так, так же, как и да. сейчас, английский а язык. Ну, почему? Сейчас. Потому что считали... Сейчас, а, опять же, сейчас я... у нас интернет, 네, сейчас. наполеон, благодаря Наполеону и его влиянию, и благодаря французской революции, которая вынесла на берег... Это к тому, что уже на момент Наполеона у нас было Голомания, да, то есть с 730-х годов, То есть уже 70 лет у нас было голомание, даже 80 то есть были какие-то служащие, да, Петр Первый навез там очень много всяких там, э, этих самых клерков, да, каких-то там ученых людей, скажем так, и в армии и так далее, которые имели, носили фамилии не русские, скажем так. То есть там не только были галлы, то есть французы, там были и прочие, да, то есть голландцев он любил mm -hmm. очень сильно, э, немцев там и прочих там и так далее, англичане были, то есть... Ну, тут голомания, значит, и ни одного, получается, не было французского шпиона, который мог рассказать, например, из Петербурга того же, да, то есть, где-то там последние новости относительно э, вообще как бы состояния, допустим, войск, о размерах России, да, и в частности, то есть, каких-то там э, фамилиях элементарных, там, количество там, допустим, размещения приблизительно, где они там располагались, Что допустим, их как-то обойти, допустим, с какой-нибудь там северной точки сразу на Питер, да, то есть пойти и, и захватить э, во дворце, то есть пока он там гуляет бал, да, то есть Александр uh -huh. Первый, э, и ему, так сказать, помочь в этом. Вообще, да, ну вообще, да, это да, это все странно, потому что в то время российская элита, она а, следила за ситуацией в Европе, за ситуацией во Франции. Как нам и, говорят, да, да с Россия, да, жандарм да. Европы была. Ну такая вот ситуация да. интересная. Да, Давайте, что, да, что, да, что что перейдем нас, еще что, к одному вопросу. Что у нас дальше? Значит, смотрите, ситуация интересная получается еще с Кутузовым. То есть, вот, как бы, мы знаем, то есть, основной у нас герой именно вот наполеоновских войн, это Кутузов. То есть, одноглазый, ну, правда, один глаз он потерял уже позже. Вот, на тот момент у него было оба глаза, да? В том моменте. У него был глаз? Нет, у него не было глаза. А вот, значит, получается, что он был князь Смоленский. То есть, ни Бородинский, ни какого-то другого сражения, то есть где он уже проявил себя, а, то есть он уже начал да, как бы свою сказать, деятельность а, во главе русских объединенных русских войск уже при Бородино. Смоленский руководил всеми как бы, движениями русских войск в Аркладе Толе. То есть на тот момент он был военный министр, да, то министр, ну, как называется, военный, да, как бы на тот момент. И там, как бы, кутузов в Смоленске именно его, как бы, было мало. Он начался с Бородина. И почему-то кутузов не с Ну, хорошо. То есть были еще очень важные, да, на тот момент, именно уже при отступлении из Москвы, Тарудинское сражение, например, да, вот оно, вот здесь вот, вот, здесь вот обозначено у нас, угу. можно еще раз показать карту то есть это обычная карта у нас э, из учебника вот Тарутина то есть э, вот здесь вот у нас рядом э, да где где тут у нас э, сейчас хочу показать то что насколько тут далеко от Бородино собственно говоря вот Тарутина да? то есть вот Тарутина тут вот Бородино то есть приблизительно даже одно расстояние mm -hmm. где-то 100 километров тоже вот И только уже на юге, Бородино на западе, Тарутино на юге. Дальше, было сражение, вот еще, да, какое-то тут у нас, значит, Вязьма, под Вязьмой. Дальше, было Красный, да, под Красным, большое, и, конечно, Березина, да, речка Березина, то есть, битва при Березине, то есть, очень большое сражение, как бы, никакого здесь отношения нет, конечно же, Кутузов, только Смоленск, только Харков. Вот. Дальше. Идем, идем по вопросикам дальше. Значит, что у нас там получается? Бородино. Соотношение сил, то есть все помнят, данные наверное, опять. То есть 550-600 тысяч с одной стороны, 150-200 с другой. То есть один к трем. То есть, либо настолько вот, да, то есть наши военачальники, Александр Первый были уверены в том, что мы все-таки победим, да, то есть до Камчатки будем идти, до победы, да, там до Америки. И можно армию разбазаривать, да, то есть на тот момент, ну и что там, что погибнет там половина или там останется 50 тысяч или еще меньше. То есть можно вот так вот, под, как написано в Википедии, под, когда, под влиянием общественности, да, то есть вот они, князь Багратион, там такой очень горячий, как бы, да, то есть кавказский, такой, кровь такая, значит, и он как бы говорил, что этому самому баргвай де вот давай сражаться давай сражаться а барклады то ли такой нет не хочу и все вот, не хочу вот, ну, давайте отступать то есть, зачем то есть, <laughs> то есть надо нам экономить у нас людей мало вот. ну в итоге как бы как нам говорят то есть история показала про прав правильную линию да то есть стратегию поведения именно барклада то ли потом на его место так как он стремительно терял популярность да как написано то есть его приказы уже даже практически игнорировались, пришел Кутузов. И Кутузов тоже стал вступать. Но все-таки под давлением общественности он решил дать бой. Что это нам дало Бородино, кроме стихотворения Лермонтова? Ты знаешь, дядя ведь не Скажи-ка, дядя ведь не да? mm -hmm. Скажи-ка, дядя ведь, вот Скажи дядя ведь Самое ключевое слово, да. то, пожалуй, это не Да, недаром. А вот, то, есть, было да то есть, неужели так Кутузов хотел сразу в Москву отдать? смысл тогда ему отдавать Москву было, если он уже был уверен, что в Бородино, да, то есть они, ну, как минимум, опрокинут, да, то есть неприятеля и как бы будут держать оборону, как то же самое, что случилось, да, то есть уже в, в каком-то в 41 году, да, то есть когда Гитлера в 1941, когда Гитлера отбросили от Москвы, буквально там за несколько километров. Получается так, 41-43 да, этого зима, по-моему, да. То есть у нас ситуация там вообще танки, там техника, то есть там действительно стремительно можно было двигаться. То есть Берескрик, в принципе, ну, при каком-то раскладе, очень удачно, я не знаю, да. на что он рассчитывал, конечно, тоже <laughs> при недостатке, например, нефти, да, то есть вообще идти через густонаселенные районы, то есть Украина, да, Малороссия, да, на тот момент. Белоруссия, да, то есть э, Гитлер пошел через Украину Через Белоруссию То есть, э, где каждая, как нам говорят сейчас, да, из, из, из каждого куста стреляли Каждый город там брали по несколько раз То есть, постоянно были задержки Ни о каком были скрики, в принципе, речи не шло уже То есть, гораздо было логичнее опять же, да, То есть, включаем логику Гораздо логичнее было пройти через Сирию э, К Персидскому заливу да, Там как бы нефти много и как-то вот там, вот там уже как-то и вообще зачем ему нужно было идти, ссориться с э, вчерашними друзьями. То есть когда в 30-е годы, если мы знаем, да, как бы это официальные данные, то есть Советский Союз и Германия, Великая Германия уже на тот момент, они дружили. То есть до какого-то этапа они обменивались специалистами, обменивались... Какими-то станками, да, там с одной стороны, руда там, например, железная, какие-то полезные ископаемые, с другой стороны. Которые, кстати, потом к нам уже вернулись, то есть в виде снарядов и танков, самолетов и так далее. Давайте не будем отступать да. от нашей основной темы, мы можем посвятить од... Один, отдельную да. тему. Да. Right. Да. Но ну, темы действительно такие важные, которые на самом деле вот, позволяют нам заглянуть, действительно... В наши отношения между Западом и Россией. То есть, действительно, что нам хорошего, -то, собственно, Запад предлагает всегда. То есть, раз в сто лет, да, как в том анекдоте, они решают, что вот им места мало и все. Вот, значит, что мы можем сказать по Наполеону? Значит, действительно, то есть у него была некоторая коммуникационная линия. Вот она длится здесь с Варшавы. Борисов, да, здесь Минск, Смоленск и что там еще, Можайск, да? mm -hmm. то есть вот эта вся линия, по которой он, собственно, и отступал потом, то есть это вот контрнаступление русской армии, mm -hmm. ну, собственно, это и есть отступление французской армии, то есть что у нас вообще получается, то есть нам как вот рассказывают, что Самым, наверное, логичным способом, да, то есть победить врага, это было э, погнать его по собственным складам с полярком. То есть уже припасенный, то есть, ну, такая, да, как бы, угу. все-таки он гениальнейший полководец Наполеон, вот. и он уже припас. То есть в каждом населенном пункте, как тогда были, да, то есть какие-то там э, перевалочные базы и так далее, то есть там и коней он мог менять и так далее. То есть он, получается, постоял в Москве не дождался от бояр ключей, сжег он Москву или она сама сгорела, вот, то есть тут уже непонятно. И он, благополучно, по этой же припасенной, да, как бы, сытой дороге, он опять вернулся в Европу, как нам говорят, потеряв очень много людей своих. То есть смысл было вообще все это начинать, просто прогуляться, за, за и тут уже сколько, ну тысячи километров ездят, да, да? Uh -huh. То есть если вот у нас мы возьмем карту, мы приблизительно мы считаем, то есть э, Бородино, тут, э, то есть 125 километров, ну здесь где-то, ну, больше тысячи километров. Uh -huh. То есть просто так гулять э, непонятно зачем. То есть полгода, полгода где-то это у него заняло. Вот. Значит, и э, что получается? То есть э, допустим, давайте по хронологии, чтобы нам не слишком э, ну, прыли, да, с uh -huh. одного на другое. Значит, что у нас после Бородино случилось? Значит, по, после Бородино, то есть, как, э, ну, принято считать, что Бородино это действительно очень кровопролитное сражение. Э, с нашей стороны погибло много людей, то есть там, ну, где-то в районе, как официальные данные, да где-то 50 тысяч человек. Вот, с, со стороны Запада, как бы, погибло, ну, чуть-чуть больше там, ну, э, для них это вообще было несущественно, ну, у них 600 тысяч у нас... Ну, дай Бог, если там 200 тысяч было, на тот момент. То есть, если бы, допустим, Наполеон был действительно гениальный полководец, то есть, самый, там, да, как на уровне Александра Македонского и так далее, то он бы, наверное, мог нас даже и разбить. И здесь непонятно, вот даже если вот Кутуза, да, допустим, вот такой осторожный, там, э, военачальник, давайте отступать, то есть... Барквади Толи тоже отступать, Багратион, допустим, он что-то не понимал и такой рвется в бой, ну, как горячий кавказский такой. И что у нас получается? Что мы просто могли лишиться армии в этот момент. То есть, если бы Наполеону удалось нас обойтись с каких-то флангов, то есть зажать в клещи, да, как-то там, то есть проявить большую смекалку, то, наверное, история бы повернулась по-другому. Вот, а так мы имеем то, что имеем. То есть Бородино величайшее сражение и благополучно, опять же, мы избежали погони. То есть при тех-то не было ничего, ни каких то не автомобилей, ни, тем более танков. То есть просто кони и обозы. Обозы, да, немножко побросали, но все-таки пешим строем не очень-то, да, быстро, как бы, уйдешь. И, опять же, гениальнейший Наполеон, да, как бы, он не догадался, то есть, каким-то образом кавалерию, да, то есть, запустить в это дело, каким-то образом отрезать нам путь к отступлению, и на следующие, там, буквально несколько дней нас просто перебить где-то там по оврагам, а вот. То есть, вот такая интересная история. Да. Ну, я думаю, что тут, вмешиваясь в ход рассуждений, что Наполеон, конечно, гениальный, но просто, как и любой человек, он мог допускать свои ошибки. И он не мог постоянно, всю жизнь быть гениальным полководцем. Иногда даже гениальные полководцы ошибаются. Мы можем еще привести в пример, например, Ганнибала Барку, который э, тоже, он, он, он совершил поход на Рим из Карфагена через часть Европы, подошел к Риму, но он его даже не взял. Он просто его начал осаждать, а потом, э, вернув, а потом просто вернулся ни с чем в Карфаген, и его уже добили римские. Ну, да, то тоже, есть, тоже, да, тоже, да, то есть, опять же, ну, мы говорим здесь о гениальности или о каких-то факторах неучтенных. То есть, то, чего мы не знаем, да, и как бы это действительно сыграло роковую роль уже в судьбе того или иного гениального полководца. Но мы затрагиваем и тему гениальности Наполеона также, поэтому. Ну, не знаю, то есть, да. здесь, здесь, конечно, очень интересно можно было бы много рассуждать. То есть, ну давайте просто пройдемся по вот угу. этим вот не со каким-то, не которые реально, ну, бросаются в глаза. Если посмотреть на это немножечко, как говорится, вплотную. То есть в школе, да, это прокатит еще. То есть такая вот трактовка, да, как бы. То есть зачем-то пошел в Москву, то есть зачем-то, как бы, Бородино, да, зачем-то. Не ну Да, третий вопрос. Да, я уже взял Москву. Взял. Суд, то есть, то есть, достиг цель достиг то есть Кутузов сдал Москву значит пошел собирать ополчение пока там со всех концов Великой России, да, то есть они начали с, с, как сплачиваться, да, то есть как в 613 году, mm -hmm. да, то есть как Минин Пожарский, кстати на эту тему тоже интересный момент памятников-то Кутузову не было, то есть до 1973 года как бы, то есть это уже новодел москвичи не оценили жертву Кутузова, то есть его гениальность, то есть как-то вот так, не знаю, в чем тут еще интересный момент, что можно было организовать блокаду, то есть по карте мы что видим, вот карта, еще раз покажу, карта обычная, из обычного учебника, мы видим здесь вот на востоке, на севере Москвы, Написано куча ополчения, просто куча. То есть было время собраться. То есть все, еще раз, да, как бы чтобы мы понимали, все шло пешком. То есть все эти тысячи, сотни тысяч людей, они просто штопали, топали, вот, ночью спали, не было поездов, то есть все шло пешком. Поэтому собрать ополчение было время. В Москве сколько он еще стоял, да, то есть месяц там больше. То есть ополчение собрали. То есть вот Тверское ополчение, Ярославское, Владимирское, Рязанское, Тульское, Калужское и так далее, и так далее. То есть э, вопрос блокады вообще не обсуждался. То есть нету такого вообще слова ни в учебнике, ни либо еще. То есть э, Наполеон посидел в Москве, то есть какие-то там у него начались проблемы почему-то с провянтом, тогда. то есть... И он решил, ну, просто так вот, думаю, думает, а чё, почему не пойти на юг, на Тарутина? Взял и пошел. То есть, и наши, причем с малыми силами, да, то есть, взяли его и отбили. То есть, силы это у нас на тот момент, они, ну, реально, как бы были несопоставимы. То есть, начался у него немножко голод, как нам говорят, да, уже в Москве. То есть, кушали, откушивали, да, то есть, дворяне, значит, конину уже, а обычные солдатики кушали, как бы, уже крыс, кошечек и собачек. И кто там еще, ну, летал кто-то, mm -hmm. может, еще там какие-то там птички. То есть, в принципе, блокада была возможна. Она была возможна. То есть, вот мы видим ну, по этой карте, как, значит, он пытался на север идти. Так надо было ему на север и позволить, как бы разрешить идти, правильно? То есть это уже сентябрь, там уже октябрь. Зима как бы на Мацу, ранние заморозки начались. То есть надо было ему немножко направить его куда-то туда, на северо-восток подальше от Питера. То есть он до Питера бы даже не дошел при Большом Расклаве. То есть дорог не было таких. То есть возможно, да, вот здесь мы еще понимаем, можем понять, что вот здесь по коммуникационной линии то есть, были хорошие дороги. Угу. Опять же, потому что пешком надо идти. А там, где болота, извините, там леса какие-то. То есть там могут только партизаны там по каким-то тропкам, да? То есть они там передвигаются там, на лошаденках своих. Возможно, что если бы была возможность организовать именно блокаду то ее бы и организовали. Но на тот момент же к Москве, В Москве мы видим ополченцев. Правильно. Да, ополченцы против регулярной армии Наполеона. Пускай даже она и голодает на тот момент, они, они не были такой угрозой. Именно поэтому да, им пришлось видим, два мы года. Здесь, мы здесь видим, ну, два года, это, вот, кстати, хороший вопрос. Вот что мы видим, то есть по карте, это обычная карта, значит, на север все-таки пошли французы немножко, да? Вот два направления mm -hmm. есть, Дмитров, вот, ну и вернулись. Вернулись, потому что, видимо, не хватило запасов, провиантов, болезней, уже можно да, блокаду организовать. Стоило только лишь Александру Первому э, сказать слово. Вот просто взять и вот как вот император такой, вот хочу и все. Этого не было сделано. То есть, э, как будто император, как обычно, жил в какой-то там, да, своей реальности, э, по балам и так далее. Да? Ну, так как нам, нам, в принципе, намекают, что он не участвовал. Собственно, как Петр, например, Великий, он не участвовал практически в военных действиях. Думаю, что это все-таки была, была тонкая политика правителей, как и сейчас в точно. отношении Украины, когда можно было все решить резко и прямо, но решать по -другому. Сейчас все намного сложнее. Тогда это было можно. И это было, может быть, даже и нужно. А получается, что просто Наполеона вежливо проводили по уже проторенной, даже не, не, как нам говорят, это голодная линия. Ну какая же она голодная разоренная линия, если там все припасы с Европы, которые они везли с Польши, там, со всей Европы, они просто ну, грамотно как раз расставили по всем э, знаковым точкам. А проводили кто? Проводил император, который до этого заключал Союз с, с, с Наполеоном. Правильно, так? а зачем? То есть получается, что ну, это все равно, что Гитлер решил такой, ну, обнаглел, такой, да, то есть сначала дружили-дружили, пакт о нападений был, Ребентроп и так далее. Потом вдруг раз такой, надоели вы мне, давайте лучше я вас завоюю, то есть, вот так как -то. Mm -hmm. И что, и получается уже, надо же с ним воевать, надо же как-то воевать. Что ж он, получается, он при Бородино мог нас, он, получается, из вежливости нас при Бородино не победил, mm -hmm. не догнал там, никого не разогнал. И из вежливости мы его проводили обратно, и потом из вежливости проводили аж до Парижа. Получается так. Ну такая дипломатия. Дипломатия получается, да. да. да. То есть отношения э -э, наверху между двумя и, правителями. И, и из да. вежливости он не пошел на Питер. То есть думает, ну зачем? Там красивая архитектура, вдруг там еще поцарапаешь, что-нибудь да. правильно. Ну, было да. бы. Ну, я думаю, что да. И, и представить себе французских солдат, которые врываются вироловно. Земли да. Да. А потом об этом рассказали бы французские газеты? Да, да. Это действительно очень большой был бы казус, такой, как это сказать, международный резонанс на тот момент. И все, вся французская дворя, дворянство, франц, франкоязычное, да, русское дворянство просто бы не оценило эту действительно такую ситуацию. Что у нас там еще остается? Какая у нас э, такая нелепица, которая действительно очень интересно было бы разобрать. Вот ну, тут касательно медали интересно. Да, медали. Что? Что медали есть очень много в интернете несостыковочек у нас по медалям. То есть э, сейчас мы не будем этого показывать, потому что это, наверное, тема для отдельного исследования Нет. Значит, есть, например, медали, где, причем хранящийся у нас, то есть все там четко, э, значит, э, где Александр Первый с Наполеоном и рядом надпись, что типа там надо в, еди в единстве сила там типа такого, то есть какие-то вот такие намеки, что непонятно есть медаль, например ну, как ее трактуют, потому что там в профиле, возможно, это другие люди вот, ну, написано, что вроде бы посвящено 812 -му. 812, например, там да, в столетии это, этим событиям в 912 году, через 100 лет была, например, выпущена эта медаль значит есть другие медали, где, например, двое, да, то есть один в костюме вроде как русского императора, то есть Александра I, другой в костюме Наполеона, ну как бы там гонятся или добивают третьего, да, какого-то персонажа непонятного. ну пока сейчас не будем эти теории, а это всего лишь теории. было да. бы интересно, человеке показать. Ну, да. Ну, да эти это медали, и для для, и для да, это очень потому что там их много и они все разные. Были какие-то медали, вроде как, опять же, по информации Википедии, который штамповал сам Наполеон, как это сказать, на будущее. То есть еще не было ни сражений, ни тем более побед, а медали уже существовала. Поэтому какие из них и что они именно обозначают, это, конечно, очень интересный вопрос. То есть мы подходим к мысли, да, что получается перед нами какой-то заговор элит. И Наполеон. Давайте и этот вопрос оставим будущим исследователям. Пока мы просто прошлись по ну, каким-то странностям, каким-то, которые вот, ну, в школе как бы, это еще как говорится people how да? то есть как бы это все пройдет, это нормально там пятерку получил и, и, и хватит как бы и нормально. То есть основные представления, да, у нас есть о том, что был Кутузов, был барквай де Толли, был Багратион и был Наполеон. Что, ничем они занимались, как они дружили, против кого они дружили, как вообще, то есть, непонятно. И что еще интересно, то есть, да, есть на Бородино, да, то есть, около этого места предполагаемого сражения, там, опять же, то есть, это нужно еще изучать и изучать вопрос, вроде как на самом месте сражения, либо его не нашли еще, либо, ну, общем, найдено сравнительно мало артефактов, так сказать, либо их уже сдали да, на металлолом, то есть, как вот у нас обычно это делают, вот, то есть черные всякие копатели. Под Москвой. Под Москвой, Под Москвой. Да. Есть, вот, возможно, возможно, но есть там еще монумент. И есть ряд монументов, то есть, по местам битв, где вот это все как бы по вот этой коммуникационной линии, мы вежливо провожали как бы, наших западных партнеров, там есть, например, да, то есть какие-то монументы, посвященные, например, типа там какая-то братская могила или еще что-то, то есть какой-то э, военачальник там, допустим, отличился или умер, а, значит, и там э, наверху почему-то не двуглавый орел, а орел, если кто знает, э, французская, армия. то есть это, а у них тоже был орел такой римский, э, повернутый с головой на бок, то есть вот, вот как-то как вот так. А если мы сейчас, да, как бы рассматриваем, что это, как бы, русская должна была быть, да, и надпись это на русском, что характерно, вот, то есть вот это надо еще изучать, и, кстати, при Бородину там вообще интересная надпись, что вся Европа скорбит, как бы, о павших воинах со стороны Франции, да, со стороны Европы, да. ну, ну, как бы это возможно, да, что они скорбят, скорбили на тот момент, как бы оплакивали, вот, свои потери, но это уж настолько надо быть вежливым, да, вежливыми людьми, чтобы э, э, писать об этом на нашем монументе, с нашими, когда, как, ну, то есть для, для поднятия нашего патриотизма. Вообще нужно, да, изучить этот отдельный, отдельный вопрос, изучить кто занимался воздвижением этого монумента, да, кто, да, кто органи это все, да. организовывал. Конечно. скажи, ка дядя, ведь не даром это. Вот, то есть, Итак, посчитаем еще раз основные моменты. То есть со стороны Запада на нас двигалось 550-600 войска плюс 100-200 тысяч обслуживающего персонала. Тоже есть теории какие-то о том, что их же надо чем-то кормить. То есть, допустим, они оставили на коммуникационной линии свои припасы. То есть, насколько мы знаем из истории, как бы что в Москве уже как бы жрать нечего было, да, то есть они уже там действительно голодали, там какой-то начался мор, болезни, и, то есть действительно, это же, ну, допустим, да, 800 тысяч человек, это mm -hmm. же очень много на тот момент, это, ну, я не знаю, чем они их кормили, вот, то есть чем думал Наполеон, что, когда вел свои вот эти вот орды просто э, на восток, да, то есть Дрант на хвостон. Вот, то есть непонятно. То есть, если тем более он понимал, да, что, наверное, хотя бы приблизительно, что там есть густонаселенные районы, что сельским жителям как бы, будет это наверное неприятно, да, то есть угу. когда их будут заставлять последние отдавать каким-то непонятным захватчикам, угу. что они будут прятать, да, перепрятывать где-то, то, то есть, закапывать и так далее, и так далее. То есть, вспомним уже например, того же Гитлера и так далее, вот, то есть партизаны, они были всегда, и ополчение тоже, поэтому, то есть вопросы остаются, вопросы, как бы, на будущее, да, то есть возможно, возможно, когда-то в учебниках появятся альтернативные моменты, да, которые будут рассматриваться для, ну, просто для развития, например, да, то есть учеников подрастающего поколения для того, чтобы они немножко мыслили, а не только умели читать да, и писать. Это тоже важно, то есть читать и писать это очень важно. Итак, вот еще один важный момент, который вот стоило бы тоже, наверное, сейчас затронуть, потому что как бы это тоже тема для отдельной исследования, да, то есть, то есть мы побывали в Париже, угу. а почему там нет русских баз? То есть э, вообще вся эта история, да, то есть, э, допустим, мы Наполеона выгнали зимой, да, зимой 812 го значит, э, э, и в 1814 в марте мы были только в Париже. То есть целый год мы угнали. То есть, что, что интересно, получается, он два месяца шел. Через вот эту тысячу километров, да, mm -hmm. ну, собственно, с боями, да, то есть, ну, я не думаю, что там, да, цветы mm -hmm. там, э, розы, какие-то осыпали и так далее, то есть, как, например, mm -hmm. на Западной Украине, да, то есть, не mm -hmm. знаю, вот, ну, возможно, на тот момент на Западной Украине mm -hmm. было то же самое, но мы не знаем, не будем уточнять, вот. Это заняло у него два месяца, то есть, от вот его перехода в кон как да, до Москвы. Где-то приблизительно с 12 июня, вот, и, там, приблизительно, ну да, где-то так, да, то есть, около того. Обратный путь занял почему-то ну, больше года, да, то есть где-то полтора года, там, не знаю, почти два, да. То так есть, можно это объяснить, что тогда двигались, назад заступали хаотично без какой-то. Нет, имеется канала, в виду, что да. обратный путь наш, наш до Парижа. То есть он уже ушел, Конечно. была зима, он, он уже перешел границу на Русской империи даже не Русская империя, а вот именно Россия, uh -huh. потому что Российская империя была и в Польше тоже. То есть если мы вот смотрим Ковно, да, то как uh -huh. бы он уже перешел в зиму. Uh -huh. А потом мы его догоняли до, до Парижа. Ну, больше. больше года. Но опять же, кто догоняли? Ополченцы. Регулярные и, войска. Регулярные войска, да. Была кавалерия, то есть были на тот момент самые летучие, да, то есть эскадрон, гусар, летучий. Ну как догоняли? То есть имеется в виду, что войска Наполеона сами отступали. Им давали возможность а отступить. такие какие войска? Если при памятнике при Бородино, написано, что там где-то ну, около 80 тысяч осталось. По разным источникам, по разному. То есть, э, то есть там осталась-то ерунда. И все были больные какие-то, коллеги там, я не знаю, то есть да, голодные там. Получается, что у него откуда-то взялись резервы. Он еще успешно там пытался какие-то, может быть, телодвижения делать по Европе, да, пытаясь восстановить свою, э, как сказать, утраченный какой-то этот самый, да, имидж, э, удержать, так сказать, свою власть. Угу. Возможно, так получается. И в то же время нам говорят, что там были союзники, они все ополчились против Наполеона. И вот его гоняли туда-сюда больше года. Ну, хорошо, пусть эти вопросы как бы остаются, да, то есть мы просто на них как бы посмотрели. Вопрос-то в другом. Вопрос в другом, почему под Парижем нету русской базы? Тут можно попробовать. Причем в Европе видеть, нет ни да. одной русской базы. Может, я помню, можно попробовать попытаться ответить. Мы вспомним, Давай. что э, базы э, начали. То есть мы брали да. мы брали Берлин, по-моему, два или три раза. Да? Угу. Мы э, брали Болгарию. То есть мы как бы им помогали от турков, да, мы их практически спасли там, потому что она была ну, тут, наверное, православная. Угу. Да? И, как бы, турки просто бы их там не знали, ну, очень бы хорошо с ними там как-то э, обошлись бы с ними. Погуляли в Италии, да, в Швейцарии, Варшаве, Праге, да, то есть э, при Суворове особенно. Mm -hmm. То, что мы знаем, да, как бы Суворов величайший действительно полководец. И ни одной нет базы. Но давайте вспомним. Это вежливость, да, такая у нас вежливость. Вот Они на нас как бы прут, а мы им вежливо, вот, ну давайте, ну может не надо. Давайте вот, вот дружить, вот ребята, давайте же дружно. Но тут вот все-таки можно вспомнить, что базы, если я не ошибаюсь, появились уже после Первой мировой войны. Стали отдельные страны, в других странах, с которыми вели войну. Именно создавать базы или какие-то территории, где другая страна имела свое влияние. Ну, этот вопрос да, можно да, уточнять. Да. То есть... Мы точно так же знаем, например, где там при выходе из, из Средиземного моря Гибралтар, да, угу. там была английская база. Она, есть. Да? И... Вот. То есть это, эти вопросы можно уточнять. Но факт остается фактом, что нам говорят, что Россия ⁇ это жандарм Европы. Россия контролировала Европу, как же она контролировала, когда на, на нас постоянно все нападают, то есть нашими, можно сказать, силами пользуются, и никакой нет в этом, ну, для нас вообще, ну кроме Польши, да, которая там вроде как числилась, и опять же, где ассимиляция, то есть непонятный вопрос Финляндия, да, то есть Детоли, кстати, он, он вроде как курировал Финляндии, то есть где ассимиляция, то есть 17-й год, да, и как бы 1917, и как бы все, то есть забыли о том, что Россия сделала для них на тот момент. То есть, не говоря уже о Прибалтике, да, которая Вильна это русский город, да, если по-украински -по прочитать, ну это вообще то есть как бы все понятно. Второй момент, который которым можно объяснить, то что наши не оставили базы. Это тот политика России, которая была очень, хотя и была жесткой, ну, в отношении мы отдельных мы стран. Мы Тем мы не можем, менее, да. была да, политика, политика не вмешательства в дела других стран. Это, это проявлялось не только да, в отношении мы, Франции. Мы, по... мы не вырезали индейцев. Да. То есть, в отношении Франции проявилось в том, что Наполеона, да, который являлся главнокомандующим враждующей стороны, его... То есть, его не взяли в плен, его отправили в свое государство, где судили по французским законам. Да, да, И да, да, да. да. да он, получается, что тут была мягкая политика, политика э, сохранения другого государства, его независимости. Вместо того, чтобы строить базы, да, оккупировать территории, Россия стремилась как раз-таки сохранить э, другое государство, его... Суверенитет, целостность и независимость от других стран. Ну, возможно, да, да возможно и так. То есть, вот какие-то Кто-то считает Россию э, страной, ну, захватнической, да, империей, в, э, сравнивая ее с другими странами, типа Великобритании, которые действительно захватывали и действительно устраивали концлагеря для других народов. Кстати, это о том, как раз, почему английский язык сейчас везде, да, как мы с чего начали сегодня, то есть если вплоть до 1917 года, то есть Николай Гаторцкий, то есть он говорил как раз на французском, Пургу Пургусеми, И французское было влияние, ну, допустим, да, вежливое влияние было со стороны Франции. То сейчас у нас вежливое влияние со стороны кого? Англии или США. Точнее, будет Набли, наверное, да, То есть они ведут себя действительно. Со всем миром как-то вот так. И получается сейчас у нас та же самая ситуация. То есть, английский везде. А мы должны быть вот как-то вот лояльными. Э -ли как это? <соценно> Очень ли либеральными и так далее. Ну, это что и интересно. Да, и, да, да. Именно, именно политика российских правителей, но не, не в, ну, за исключением разу, что СССР была наиболее такой э, мягкой, особенно косарь стран Запада, вот что И их... Вспомним еще да. факт о том, что все-таки в Европе практически нет своих ресурсов. То есть та же Англия, да, то есть Великобритания, всю жизнь, получается, они зависели от каких-то других, да, стран, то есть от своих колоний, от России, да, Великой России, то есть из... В Сибири у нас шел лес, если мы знаем, да, то есть вся Венеция построена на, на русском лесе, да, то есть как-то вот так. И что мы имеем в обратном направлении, то есть что мы имеем? Только французский язык в нашем варианте. То есть нет, нет понимания того, как Россия должна развиваться. То есть мы сейчас как бы вот сравниваем, ну основное как бы населения, да, политические как бы, которые не интересуются ничем, они говорят, вот там же сытая жизнь, там же все хорошо, а у нас все плохо, да, то есть как-то вот так, то есть появляются какие-то вот такие течения, которые, и целые поколения, которые уже начинают мыслить так. А может быть стоит поставить вопрос, а почему, в чем разница? Почему, если у нас есть все, мы живем вот так? А у них... Ну практически в соотношении нет ничего. То есть в России именно сейчас 40 процентов, ну по некоторым данным мировых ископаемых полезных. Мировых. И одна шестая часть суши. И вот мы завидуем почему-то Западу. А Запад нас очень сильно вежливо так уважает, то есть раз в столетие, да, то есть они нас пытаются уважать. Да, да, да. Давайте еще раз вернемся. Да, какие мы да, выводы да, тогда да. делаем, то есть, вот, что, что нам как, что здесь самое, самое важного вот, на твой взгляд, да? то есть, первое, да, остается, То есть, Наполеон, это как? Это, ну, как, великий, невеликий, то есть, э... мы не ставили себе вопрос решать, великий или нет, Наполеон, но можно было бы сказать, что Наполеон... Э полководец, который остается великим, ну, несмотря на, на ряд допущенных ошибок в отношении с Россией. То есть, потому что Наполеон человек, а человеку ну, вот, вот, способно ошибок. Давайте да. посмотрим, да, тоже ситуацию. Допустим, вот, если он имел целью, да, то есть вот разница есть немножко все-таки между каким-то вот бесконечным, скажем так, революционером, да, каким-то mm -hmm. перманентным, и бесконечным завоевателем, то есть как нам вот сейчас говорят, допустим, да, что ну, есть такие моменты, типа там Александр Македонский не мог остановиться, вот, например, да, то есть там Троцкий не мог остановиться, там Наполеон не мог остановиться, Гитлер не мог остановиться, ну а мы получается как вот какие-то, как вот такие добрые, вежливые люди, которые вот помогаем им как бы, вот, занять свое место в жизни. То есть, если бы они остановились, то есть у него уже вся Европа была, он уже был император Вся Европа, поэтому это, думаю, немало на тот момент. То есть, по сути, это Евросоюз в его первой как бы, форме такой. Mm -hmm. вот. То есть для него, в принципе, как личности, это был хороший карьерный рост. Потому что это социальный лифт, он вообще как бы, был никто. Да? То mm -hmm. есть он из Корсики, по-моему, да? и при условиях революции, то есть он стал императором. По-моему, неплохая карьера. То есть надо было где-то остановиться. Но, опять, То есть это совет как бы западный западным нашим Но он уже потом, вернувшись во Францию, и когда его судили, он потом снова постарался да, да. организовать э, мятеж, и он сохранил свои качества руководителя, полководца. Да, он уже Все был не на, тот, на и армия да, уже была не та, но, но, но да. попытаться он попытался. То есть, у него еще остался какой-то запал и какие-то амбиции, плюс к этому у него был талант, организатора ну, Талант был организатора, но получается, что если смотреть из русской компании, то он вообще не понимал, мне кажется, что он здесь вообще делал. То есть он немножко промахнулся со столицей, он что-то там ждал какие-то ключи от бояр около Москвы, единственно то есть это действительно очень большая мудрость наверное русского царя что он еще и вежливо его проводил обратно вместо того чтобы организовать грамотную блокаду и просто там же его где-то и с почестями поставить памятник но с другой стороны то что он наметил москву он взял получается что сражение бородинская он выиграл хотя многие историки как бы. Ну, неоднозначно ну, на целый момент, он, взял, взял взял он, да, он взял... выиграл Баратюновского, да, да. и дошел до Москвы, в отличие от Гитлера, он, он вошел в Москву и остался там, и только а, какие-то внешние факторы, да, или внутренние, разложение в рядах его армии, начавшиеся, э, голод, э, болезнь да? то что французы не были к нашей почему блокада потому что если мы знаем польская да как, бы вот, mm -hmm. как бы тоже какая-то такая была mm -hmm. идея да как бы идея фикс может быть то есть в 1613 году то есть они как бы попытались э, то же самое то есть поставить своего человечка чтобы он э, руководил как бы уже ну, всей россии на тот момент вот, блокада удалась, то есть все нормально. То есть там Минин и Пожарский, да? то есть если мы знаем Минин, по-моему, да? то есть Татарин, да? вообще какой-то там крещенный. То есть как вот, мы да, как бы знаем сейчас, это действительно важно для нас, что эта идея объединяет всю Россию, да? то есть что у нас не только как бы, славяне хорошие, но и как бы, есть и, и Минины, и прочие патриоты. Пожарский э, у нас вообще Рювикович, да, то есть это князь на uh -huh. тот момент, который имел все права на престол uh -huh. э, после Ивана Грозного и Бориса Годунова, да, то есть э, как бы, но не сложилось, к сожалению, то есть и поэтому появились у нас Романовы, которые, как мы сейчас, да, как бы уже видим их да, и на тот момент уже Александр Первый и тем более Николай Второй, как бы голштейн каторский то есть вообще как бы к России не имели мало, мало что, да, как бы, то есть вот так, вот, поэтому как бы стоит задуматься вообще о наших вообще элитах, которые разговаривают на французском, э -э, а теперь на английском, да, некоторые, вот, и поэтому как бы стоит нам действительно, как говорится, Россия вперед, да, то есть, я думаю, что все у нас будет хорошо. Что еще можно добавить? Мы... Ну, как бы вот так. То есть надо стремиться к лучшему, и я думаю, что все у нас получится. Все, на этой позитивной нотке мы, наверное, сегодня заканчиваем. Да. наш да. Да. До новых встреч. До да. Это... свидания. Надеюсь, мы все хоть и ясно и немножко там, прояснили ситуацию.